Привет! Хочу предложить задуматься над тем, что такое хороший сервис. С одной стороны, кажется, что тут все понятно. Забота о клиенте, клиент всегда прав. Много вот таких стандартных фраз. Но почему так бывает, если вокруг чисто, уютно, сотрудники улыбаются, а все равно как-то некомфортно? Почему это не, не всегда работает? Я хочу показать, что хороший сервис, он, как правило, в каких-то деталях, в каких-то очень тонких моментах. Сервис или услуга это то, что тесно связано с человеком, то есть сотрудником, который задействован в этом процессе, является частью процесса сервиса, ну либо оказания услуги. И вот тут как раз и есть над чем задуматься. Итак, поехали! Давайте сначала попробуем вспомнить ситуацию, когда была проблема, и вы, допустим, обращались в какой-то колл-центр или службу поддержки. Там процесс, как правило, следующий. Сначала следует что-то вроде «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас». Я думаю, знакомая фраза, дальше вы ждете какое-то количество минут, если вы дождались, как правило, потом вам нужно ответить на вопросы, вас идентифицируют как клиента, потом пытаются понять тип, категорию проблемы, чтобы определить, куда потом нужно перевести ваш звонок для решения проблемы. И если ситуация попадает под набор стандартных прописанных ситуаций, то есть эту проблему предвидели, варианты решения прописали, как нужно действовать, то тут, скорее всего, все будет хорошо. Но если это нетипичная проблема, и ее сотрудник э, воспринимает как нетипичную, что обычно здесь отвечают? отвечают, как правило, обычно такими обтекаемыми фразами, предлагают какие-то процедуры, которые проблему не решают. И вот э, здесь вот эта фраза «Чем я могу помочь?» Вспомните, как в таких ситуациях раздражает вот эта натянутая вежливость сотрудников. Он действует по прописанным процедурам, стандартам об, обслуживания клиентов. И не придерешься, с одной стороны. Но вежливый вот этот прописанный тон, он правильный. Но с другой стороны, он безумно раздражает. Продолжение ну, примеры жизни очень яркие. Жилищно-коммунальные хозяйства, управляющие компании тоже пытаются внедрять стандарты общения с клиентами. Вот ситуация, аварийная ситуация, аварийная служба перекрыла воду, часть квартир в доме без воды. И нестандартность в том, что впереди 4 выходных дня. вы вот диспетчер вежливым голосом информирует, ваша заявка уже в работе, ожидайте выполнения и называют дату как бы через вот, 4 дня. И дальше фраза ⁇ Чем я еще могу вам помочь ⁇ И вот эти заученные фразы по процедуре, вот они в этой ситуации выглядят очень нелепо. Люди будут без воды вообще никакой, сидеть 4 дня, проблему не решили. И поэтому именно в этой ситуации вот вежливый тон, заученные фразы, они безумно раздражают. Хотя все по процедуре никто никому не грубил. Я думаю, каждый может привести какие-то свои примеры общение с какой-то службой поддержки, когда вот были подобные эмоции, вот этот вежливый тон, он просто вводит в бешенство. Кстати, поделитесь этим в комментариях, будет очень интересно. В чем здесь суть проблемы? Очень часто хороший сервис пытается загнать прописанные процедуры и стандарты. И во многих ситуациях это естественно работает. Но проблема в том, что в подобных процедурах и стандартах в них не все можно прописать. И очень много зависит от того, что нужно почувствовать ситуацию и действовать согласно ей. И иногда в чем-то отступать от стандартов. Приведу примеры, чтобы была понятна моя идея. Я пришла в отделение банка, и мне нужно подождать. Какое-то время, вот пока не окажут услугу, у меня разрешается телефон. Я обращаюсь к сотруднице, есть ли у них зарядное устройство? Мне отвечают вот, вежливым тоном Извините, такая услуга не предусмотрена. Я немного разочарована, пытаюсь значит, сообразить, что мне делать в этой ситуации, как выйти из положения. И тут девушка, другой совершенно специалист, задает вопрос: какой у вас телефон? Я говорю Samsung. Хорошо, протягивают свое личное зарядное устройство, которое мне подходит. Дальше, короткая сухая фраза. Вот там розетка, которой можно воспользоваться, потом положите мне на стол. Все, она обслуживала другого клиента, говорила очень быстро, по-деловому, потому что она была очень занята, без лишних вводных фраз. Но в этом было очень много клиента и было очень много заботы. Прописано ли это в каких-то стандартах? Нет, конечно. И это не входит в обязанности сотрудника. на такую заботу проявила сотрудница, девушка, и у меня простроилась ассоциация и с сервисом, и с самой компанией, ну в данном случае именно с банком. Еще пример. Продуктовый магазин, небольшой супермаркет. Женщина уговаривает охранника пропустить ее с собачкой, собачкой, совершить покупку. Ей что-то очень нужное, очень важно на улице она оставить не может, так как они почему-то вышли без поводка. И она умоляет, а охранник поет свою песню «Извините, не положено». Это продолжается несколько минут, и тут неожиданно один сотрудник, он не работал с продуктами в зале, вот он проникся ситуацией и предложил «А давайте я вот подержу собачку, а вы быстренько купите то, что вам нужно». Женщина была безумно счастлива и, правда, быстро совершила свою покупку. Понятно, что эта ситуация тоже за рамками каких-то прописанных стандартов. И тут понятно, что не все сотрудники Макоксина могли бы позволить оказать такую услугу, особенно если они в специальной одежде работают, допустим, с продуктами питания, но сотрудник, который мог, он откликнулся. Именно вот такие вот нестандартные ситуации, умение ориентироваться в них и откликнуться – Делают сервис настоящим. Еще один пример сервис уровня Высший пилотаж. Глава крупной американской консалтинговой корпорации с семьей отправился на уикенд во Флориду и остановился в отеле сети Ритс Карлтон. Вернувшись домой, родители обнаружили, что игрушка, любимый жираф и сына по имени Джоши остался в отеле. А ребенок был очень сильно привязан к этой игрушке. Пришлось немножко солгать сыну, что Джоша в порядке, он просто остался отдохнуть подольше. В этот же вечер семье позвонил менеджер отеля и сообщил, что игрушка у них. Отец ребенка рассказал менеджеру об истории, которой пришлось успокоить сына и попросил его сфотографировать Джошу в бассейна, чтобы предоставить сыну доказательства. И менеджер согласился. Спустя два дня семья получила по почте самого Джоша и несколько фотографий. Джошу в бассейна, Джошу и его друзья, то есть он с другими игрушками, Джошу за рулем гольф автомобиля, Джошу в спа-салоне и так далее. Конечно, в этой истории, возможно, старались из-за особенного гостя, и к этому можно придраться, но здесь тоже пример выхода за рамки стандарта. Хороший стандартный сервис закончился бы на том, что можно просто доставить игрушку или просто выполнить просьбу. А здесь какая инициатива и какой креатив. И тут суть в том, что сотрудники прониклись ситуацией так и проявляется настоящая забота о клиенте. Тут важно понять, что отношение компании, к организации в конечном итоге формируют люди. Именно через сотрудников, их общение, их настроение мы формируем у себя образ, а какая это компания. А что значит какая это компания? Это во многом зависит от того, какие там работают люди. Понятно, что не во всех ситуациях можно помочь и вот все просто взять и буквально красиво разлулить. Но тут дело даже не в этом, когда есть понимание, что хотя бы попытались войти в проблему, попытались что-то решить, это уже очень много. Пусть этого недостаточно, но это уже очень много. И иногда есть понимание, что вот сделали все, что могли. И да, проблему не решали, не решили, но попытались. И здесь важно отметить, что стандарты иногда ограничивают, и сотрудники не считают нужным думать за рамками стандартов, то есть проявлять свою какую-то активность. И вот это есть проблема. Все, что я говорила, это повод задуматься о том, как сервис компании можно сделать более качественным, точнее, я бы сказала, более человечным. Тут четкая инструкция, естественно, не существует. Многое зависит от системы ценностей самого сотрудника, естественно, зависит от мотивации и денежной, и моральной, и так далее. Очень многое зависит от менеджеров высшего звена, их отношения к персоналу. Это очень сильно влияет. В любом случае, когда создаются стандарты обслуживания клиентов, важно готовить персонал и к нестандартным ситуациям. Продумывать, давать какие-то всевозможные рекомендации. Основная идея, которую я хотела донести, это то, что настоящий сервис в мелочах, в деталях, в искренней заботе. И очень часто он именно за рамками прописанных стандартов и инструкций. И сервис – это в любом случае люди, которые работают непосредственно с клиентом. От них, от них, от их работы зависит не все, но очень многое. Поделитесь в комментариях, зацепила ли вас эта тема, может у вас появились какие-то идеи, тоже поделитесь этим. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг». Ну и до встречи в новых видео. Пока!